Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, и вы попали на канал ОКГАИ. И мы с вами продолжаем наш путь, поиск различных закономерностей и торговлю. Итак, что вас ждет в этом видео? Во-первых, мы с вами рассмотрим ситуацию, которую я анализировал в прошлом видео. Это валютная пара доллар-шусарский франк. Посмотрим, как анализ себя отработал и как я отработал... Само это движение и продолжаю его отрабатывать Мы посмотрим на историю моих сделок на форекс И на мои результаты за месяц торговли Вторым делом мы с вами посмотрим, как себя отработала новость Закономерность по новости, которую мы с вами нашли в позапрошлом видео И третьим делом мы с вами поторгуем в режиме реального времени Эта рубрика, во-первых, вам очень полезна, во-вторых, очень интересна Поэтому я оставляю эту рубрику на этом канале, по крайней мере на этот год точно. То есть эта рубрика «Торговля в режиме реального времени» у нас будет. Есть отдельный плейлист с этой торговлей. Итак, сейчас у меня открыта пара позиций на валютной паре доллар-шварский франк. Анализ мы проводили в предыдущем видео, можете его посмотреть. В режиме реального времени мы там все анализировали. И в данный момент происходит отработка этого анализа. Потребовалось, конечно, чуть больше недели для пробития, но тем не менее... Это движение мы с вами отрабатываем. Итак, напоминаю анализ. Давайте немножко отдалим, откроем дневной тайфрейм. Что мы здесь видим? Мы видим здесь паттерн движения, указывающий на коррекцию. Это у нас импульс, скопление, импульс. И данный паттерн указывает на коррекцию. Это, во-первых, но, естественно, далеко не все. Далее мы видим прямо ярко выраженную фигуру, голова и плечи, которая указывает, естественно, на разворот. Давайте я нарисую. Вот плечо, вот голова, вот плечо. Данная фигура указывает на повышение. Это второй фактор для движения вверх. Смотрите, как мы анализировали. Мы проанализировали, что плечо у нас находится в прошлый раз примерно в этом месте. Но в итоге цена скорректировалась. Это мы тоже предусмотрели, образовалась... Уже полное такое плечо. И после этого цена уже пошла на повышение. Плюс ко всему мы здесь видим силу покупателей. То есть огромные такие уверенные свечи на повышение по сравнению с остальными, которые были в этой консолидации. Поджатие, естественно. Здесь поджатие, здесь поджатие и так далее. Множество факторов, указывающие на повышение. И сегодня ночью на часовом тайфрейме я увидел достаточно сильный признак пробития. Во-первых, цену при открытии потянули сразу же вверх. Здесь у нас было открытие, цену потянули вверх, и свеча закрылась в области сопротивления. То есть, обратите внимание, в данных местах цена отскакивала моментально, это мы видим по теням. Здесь цена закрылась внутри области, это признак пробития. И после того, как я это увидел, я открыл сразу же три позиции на повышение, минимальным объемом. В итоге у нас произошел импульс на повышение, я закрыл две позиции и оставил одну, чтобы держалась на больший срок. Также я открыл позицию в данном месте после импульса. То есть продолжаю следовать за ценой. Посмотрим, что будет дальше. Также я отработал движение на валютной паре доллар-японская иена. Что я здесь увидел? Рисую трендовую линию сопротивления. Немножко приближаю. Это у нас дневной тайфрейм. Здесь у нас на трендовой линии образовалось а, такое коррекционное движение. Это у нас фигура бычий флаг, который указывает... На повышение. Зашел я примерно в данном месте. А, и по потенциалу зашел на повышение примерно вот до сюда. Из позиции я уже вышел. Мы помним, что флага расстояние древка, вот это вот расстояние, равно расстоянию а, при пробитии уровня. При пробитии вот этого коррекционного движения. Вот, расстояние, то есть потенциал себя полностью отработал. На истории вы также можете это посмотреть. Я не помню, я открывал вроде несколько позиций. Где-то здесь доллар японская иена. Вот 2 доллара. Заработка здесь минус 0,52 плюс 7.57. То есть также я постепенно отрабатывал это движение. И по итогу я за январь сделал свой обычный результат. Ничего сверхъестественного, это 70% к депозиту. Вот такой результат у меня получился на Форекс. Теперь давайте перейдем к торговле по новостям. Итак, решение по процентной ставке Банка Канады. На этой новости мы с вами нашли закономерность, которую можно использовать. В чем ее суть? Мы ждем выхода новости, цена стреляет в первую минуту новости. Проходит ровно 1 минута, и на закрытии свечи мы заходим на 1 минуту в противоположную сторону. Данная закономерность срабатывала уже на протяжении 7 месяцев. Именно так я решил зайти 10% от депозита, как и обещал. Цена у нас стрельнула вниз, и я зашел на минуту, при закрытии свечи на повышение. И давайте посмотрим, что из этого получилось. Итак, после импульса цена откатывается назад, остается 5 секунд. Весьма опасная ситуация под конец, достаточно сложно поймать такое идеальное закрытие свечи И сделку у нас заходит в очень опасный плюс Плюс ко всему небольшое дополнение к закономерности А благодаря подписчику, которого зовут Павел, я сделал определенные выводы Смотрите, решение процентной ставки Как мы видим, на отработке новости 20 января процентная ставка не изменилась Давайте зайдем на эту новость Это сайт инвестинг, если что Смотрите, как я уже сказал, закономерность работает около 7 месяцев. Выделяю данную область. Здесь мы насчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Обратите внимание, что в данном промежутке процентная ставка все время была одна и та же. 0,25%. Но до этого, когда процентная ставка у нас была совершенно другая, закономерность не работала. Имейте это в виду. Если процентная ставка, банка Канады изменится, то данная закономерность, вероятнее всего, не сработает. Запомните это, если будете в дальнейшем заходить на эту новость. Ну и плюс ко всему, я сделал выводы, что нужно сравнивать не только валютные пары, графики цены именно на новостях, а и сами показатели новостных данных. То есть сравнивать абсолютно все с друг другом и таким образом искать новостные закономерности. Итак, на бинарных опционах на этом аккаунте я также начинал со 100 долларов. И сделал уже... 242% к депозиту. На этом аккаунте я торговал и сейчас торгую достаточно редко. А здесь я буду использовать только торговлю по новостям. А теперь давайте начнем нашу старую добрую торговлю в режиме реального времени. Итак, открываю М15. И давайте с вами искать ситуации. Смотрите, валютная пара на доллар японская иена. Прекраснейшая ситуация. Присутствует шикарный диапазон движения цены. Давайте я буду все объяснять. Рисую трендовую линию сопротивления. И трендовую линию поддержки. Цена ходит в диапазоне от уровня к уровню. Следовательно, мы можем предположить движение вверх от уровня поддержки. Это первое. Слева мы видим импульс вверх. Эта фигура напоминает чем-то нам бычий флаг, который указывает на повышение. Опять же плюсик в сторону прогноза вверх. Далее открываем часовой тайфрейм. Что мы здесь видим? Мы видим достаточно уверенный восходящий тренд. Свечи на повышение здесь Уверенные по сравнению со свечами на понижение в этом диапазоне Присутствует тренд на повышение Здесь у нас достаточно уверенные свечи По сравнению вот с этими То есть мы можем предположить Выход из этого диапазона и движение вверх по тренду Давайте откроем М15 Зайдем мы на 23 минуты На повышение заходим и ищем с вами ситуации дальше. Валютная пара доллар-франк. Здесь у нас ожидается движение э, вниз и пробитие локального уровня поддержки. Давайте сразу зайдем, пожалуй, на 21 минуту на понижение. И давайте я буду все объяснять. Начнем мы с часового тайфрейма. Э, мы видим, что здесь у нас присутствует сильная область сопротивления, которая была пробита. Огромный уверенный импульсной свечой на повышение Здесь цена остановилась, наткнулась на еще одну область сопротивления И мы ожидаем движение вниз к пробитому уровню сопротивления Который в данный момент является уровнем поддержки Мы помним, что после пробития очень часто случается ретест Цена возвращается, тестирует повторно уровень и идет а, дальше по направлению пробития Или же цена может просто вернуться в диапазон А это у нас будет ложный пробой нам это абсолютно не важно, но мы хотим поймать именно это движение на тестирование пробитого уровня. Здесь мы видим небольшое понижение максимумов. Смотрите. Вот. И вот. Хороший сигнал для понижения. Также на основе этой 15-минутной свечи мы видим силу продавцов. Достаточно такая импульсная, уверенная свеча образовалась. И она закрылась практически на локальном уровне поддержки. Свеча без теней снизу. Следовательно, мы можем предположить... Такое инерционное движение на следующей 15-минутной свече И, естественно, пробитие локального уровня поддержки и движение вниз Давайте даже, смотрите, давайте разберем более подробно эту картину Чтобы вы понимали мою логику Каждая свеча дает какой-либо сигнал Может быть слабый, может быть сильный Здесь цена пошла на повышение Стрельнула Далее образовалась свеча с тенью сверху То есть цена дошла до своего максимума До уровня сопротивления и резко отскочила. Далее образовалась неопределенная свеча, и мы видим, что тень находится снизу, то есть цену тянули вниз, и цена откатилась. Уже можем предположить разворот на данных свечных формациях, и после них образовалась увереннейшая свеча на понижение, которая уже подтвердила разворот тренда, разворот краткосрочного тренда, то есть все паттерны, все закономерности работают с условиями, это мы помним. Нам важно видеть общую картину рынка и на основе этого принимать решение. Итак, ждем закрытия наших сделок, здесь мы ловим уже движение вниз, и новозеландский доллар, а, японская иена, здесь мы ловим сильное, импульсное, уверенное движение вверх. Ждем окончания наших сделок. Итак, друзья, остается 5 секунд до конца первой сделки, доллар-франк. Ловим с вами движение вниз, и сделка заходит в плюс. Далее, валютная пара на доллар и японская иена поймали с вами движение вверх от трендовой линии поддержки, то есть движение в диапазоне от уровня к уровню. И также словили плюс. По итогу за две сделки мы сделали примерно около 100 долларов. Но, ну, естественно это зависит от суммы депозита, по сравнению с депозитом это всего лишь 10%. Ну и давайте с вами выведем все это дело, то что мы сейчас заработали. То есть 7000 рублей, чтобы было без комиссии. Выводим. Итак, друзья, наступил уже следующий день, средства у меня до сих пор не поступили. То есть сейчас на Киви кошелек выводит достаточно долго, раньше уводили мгновенно. Это связано с тем, что нам ставят палки в колеса. Но не брокер, а вот самим кошелькам. Банки ставят палки в колеса. И Если у вас будут какие-либо проблемы с трейд баром, пишите сразу же в Телеграм. Мы с вами все вместе будем разбираться. Подписывайтесь на Телеграм-канал, чтобы, если что, это не пропустить. Также там публикуется множество полезной информации по трейдингу. И иногда проводим интерактивы в виде ответов на вопросы или розыгрышей, в будущем также будут розыгрыши, ссылочка будет в описании. Также подписывайтесь на YouTube канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео, поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным и пишите комментарии в поддержку, это меня очень сильно мотивирует. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.